Всем бодрого утра! Меня зовут Елена Заганок, агентство горячих путевок Турбанжур в Киеве и в Белой Церкви. Знаете, я люблю начинать утро с вкусного кофе, но узнала, что очень многие любят э, по утру пить чай. Поэтому у меня сегодня будет чайный кит-парад. Всем нам известно такое, вот такое выражение, как кофе по-турецки. Но сами турки предпочитают пить крепкий напиток, именно чай. И по-турецки он так и звучит, как песка на чай. Если вы вдруг отправитесь в, тур, в магазин бытовой техники, то вы будете очень удивлены, что все мировые бренды Сделали специально для Турции Двойные чайнички Турецкий кофе можно выпить в отеле Это можно сделать 9 мая По стоимости 229 долларов На 7 ночей в отеле Ormaz Resort Hotel Или в сетевом отеле Шервуд по стоимости 305 долларов Следующий напиток Который я вам предлагаю Выпить утром Это каркаде Вот такой вот у нас каркаде он является национальным напитком э, Египта, и его также называют напиток фараонов. Сделать это можно в отеле Вылететь можно 11 мая по стоимости 343 доллара, или в Шарман-Шейхе в отеле э, «Гранд Шан 399 долларов. Ну и, конечно же, э, э, цилонский чай с острова Шри-Ланка. Э, так как Шри-Ланка занимает... Э, одно из самых основных мест экспортеров в мире это 23 процента и конечно же можно насладиться э, чаем э, посетить вернее чайные плантации можно покататься на слонах по поплавать в индийском океане и предлагаю вам чтобы все это успеть сделать за 9 ночей в отеле три звезды 6 мая за до 492 доллара завтрака вот как раз пришел ко мне э, чай э, с вот, как-то успел, успел, вот, И, да, если вернуться к ценам, можно в отеле 3 звезды сейчас с авиаперелетом, с питанием завтраки отдохнуть 6 мая на 9 ночей всего за 492 доллара. В хорошей четверке Танжерин Бич предлагаю отдохнуть на 10 ночей за 625 долларов. И любителям отеля 5 звезд, это отель Цитрус воскодова за 714 долларов. Всем еще раз бодрого утра, удачного дня. Приглашаем вас на чай в вот офис агентства горячих путевок Турбанжур в Киеве, в Белой Церкви. Отдыхайте с огромным удовольствием. Спасибо, Лена. Это наш главный эксперт по чаю и по ценам сегодняшним утром.